Всем привет, с вами Вена, и мы возвращаемся в Сюгун, второй закат Самураев. Прошлая серия, на чем я закончу? А, ну я закончу на том, что я захватил две новые провинции, это Бунгу и Хигу. Битвы были весьма жаркие, а, если учитывать ту, которая произошла около... Моего города Бунга И та, которая была в Хига Потому что я потерял достаточно много войск Плюс, к тому же, мне пришлось объединить Некоторые отряды Ну и теперь нужно отремонтировать здания, которые были повреждены Противником, ну или точнее быть автобоем и... А, ну и плюс, кстати, да Насколько я помню Были некоторые здания разрушены еще до того, как я сюда пришел Ладно, что ж Можно еще даже кое-что построить А чтобы построить, я думаю Будет логичным Какое-нибудь экономическое здание, так как мы обладаем и так уже казармами в Бунго, а в кига строить казармы нет смысла. Плюс к тому же мы наверняка не будем воевать с Хирада, по крайней мере на это надеюсь, потому что это императорский дом. А с Ивакуни мы по-любому будем драться, сражаться, и Цукуси и Будзен предположительно станут моими. Поэтому строительство здесь каких-либо военных зданий, ну просто мало смысла в этом. Так что давайте мы построим что-то похожее на, на кустарную промышленность. Можно, конечно, додзи построить, можно будет нанимать синоби, и также появится возможность на вот, традиционных войск, но, блин, я не люблю традиционные войска. К тому же, как я и сказал, нет здесь смысла строить военные постройки. Можно в принципе либо трактир, либо кустарную промышленность. Кустарная промышленность, она, конечно, уменьшит довольство, плюс она... А, ну и в принципе все, негативных эффектов больше нету. Есть положительные, это модернизация плюс один и еще доход. Можно построить трактир, тогда мы сможем добывать плюс 360 дохода, плюс один довольство будет. И еще можно будет нанимать гейш, однако не будет модернизации. Для меня сейчас самое главное это модернизация, всякие гейши, всякие довольства, это уже на второй план уходит. Ну как я и говорил, нужно развивать сейчас промышленный уровень, потому что нам требуется скорость исследования выше. Плюс мы сможем также, кстати, вооружить своих охранников револьверами. Тоже будет очень полезным бонусом. Ну и, в принципе, можно, наверное, пропускать на этом ход, хотя, знаете, требовалось бы нам еще нанимать, наверное, пехот пехоту в этой провинции, так как если я буду нападать, я хотел бы сразу захватить и Будзен, и Цукуси, хотя и Цукуси будет очень сложно захватить из-за того, что войск у Ивакуни Реально много здесь. Я, наверное, переведу тогда одного гену своего Даймио в Бунга, да, бы он смог возглавить данную армию. А армию в Хига, наверное, возглавит либо его брательник, ой, точнее, извините, брательник. Да, это его сын. Что-то на брата он не сильно похож по возрасту. Хотя внешне, если посмотреть две вот эти картинки, да, два аватара, то, блин, ну, по сути, даже возраст не угадаешь, какой у них. Ну, так это нормально для Сёгуна 2 Кстати, после того, как я вывел своих солдат, сразу же у нас здесь довольство упало до минус 1 Однако, через ход оно восстановится. Так что, не будем на этот счет волноваться. Так, насчет дипломатии, кстати, появился новый у нас дом. Это фукуя Хоть и Фукуа к нам не очень э, дружелюбен, потому что он относится к Сегунскому дому. Но просто навсего нам не с кем больше торговать. Можно, конечно, здесь разыскать еще дом, но он наверняка тоже... Сёгунский. Мы, кстати, до него еще не успеваем доплывать. Ну, мне требуется как можно быстрее деньги. Попробуем с ним торговаться. К сожалению, он просто еще дополнительно платеж, так что я ему отказываю. Почему, кстати, он не говорит, странно? По идее, должен быть у него голос, но... Опа! Какой-то небольшой, похож, что был баг. Потому что, как вы слышали, не было никакого звука из игры, кроме как песенки, музыки. А, ну, сейчас вроде появился. Ладно, все, разобрались. А в моих, кстати, которые находятся дальше провинции, они постепенно восстанавливают порядок, и мы можем отсюда выводить немного войска. Будем в первую очередь выводить копейщиков, потому что копейщики сейчас еще пока... Очень будут полезными в битвах, так как у противников очень много ополченцев с ружьями, они нифига не умеют стрелять, их можно будет просто зарашить, зазерграшить с помощью ополченцев с копьями. Ну, в принципе, все, давайте, наверное, пропускаем ход, да, не будем ждать. Армия, которая в Хиге, я ее, наверное, буду постепенно увеличивать, пока пускай остается тот же самый контингент, который был. Кстати, что интересно. У Ивакуни есть очень мощный противник, это Тоса. Тоса направляет к нему различные флоты и блокирует его порты. Для меня это хорошая весть, так как я с Ивакуни все равно торгую через сушу, а нет, я кстати еще торгую через море, да, похоже. Но в принципе все равно доход очень огромный, 2600, я считаю, блин, ну вообще просто хороший, прям тотальный. Так что расстраиваться я не буду из-за действий ТОСы. Да и тем более, что расстраиваться. Все равно эти действия мне так или иначе помогают. Наш иностранный наемник, кстати, раскачался. Давайте его качнем дальше до тренера. Однако мне придется его все равно вывести из города, так как я хочу узнать, куда пошел Ивакуни. Он пошел в цукусе или пошел в Будзен? К сожалению, он пошел в Цукуси. Это означает, что, блин, так или иначе нам придется... Нанимать здесь огромную армию в Хига и вести ее на Цукуси, Причем смотрим какой уже сейчас сезон. Сейчас уже осень. Нам надо либо через несколько ходов нападать, либо же нападать только уже э, на следующий год. То есть после зимы. Так как я не хочу мерзнуть, не хочу терять войска просто впустую под вражеским замком. Так, давайте посмотрим кто там у нас есть. А, кстати, Сага захватил тот самый Сёгунский дом, который я ожидал увидеть на Цусиме. Он уже был уничтожен, так что мы можем до сих пор торговать только с Фукуэ. Фукуэ, к сожалению, не соглашается на бесплатную торговлю, Должение только принял. если мы ä, примем его... Ну, точнее, дадим ему деньги согласиться на это. Но я не хочу ему платить, э, потому что наверняка он так или иначе... Ну, конечно, вряд ли мне объявит войну, но все равно... Подобное соглашение, 420 монеток, просто мне очень жалко ему платить, не хочу, я ему давать мои баблишки. Так, да, кстати, что у нас Тоса делает? Ну, я, наверное, об этом не узнаю. Можно, в принципе, попробовать союз с кем-то заключить, но союзы неприемлемы. Так, ну с этими и так у нас уже союз, потому что мы ну, и так протекторат. Давай. А другие дома императорские, они просто на это не согласны. О, Прекрасим кстати, согласен день, Хирада. Нас ждет увлекатель. Просто знаете, я что боюсь вот этого договора. Как Хирада может спокойно взять труда. напасть на Сагу. Или наоборот напасть на меня. Договор такой весьма шаткий, потому что у Херада огромная армия. И нападать он на кого-либо, кроме Ивакуни, навряд ли будет. Вот, кстати, если я начну войну с Ивакуни, получается он присоединится и нападет на них. Может захватить просто Цукуси и забрать его себе. я бы не хотел этого допустить. Так что нужно как-то вести такую политику двоякую. Плюс, кстати, замечаем, что у Явакуни есть какой-то флот, но он, правда, все равно маломальский, немногочисленный. Хотя, возможно, он имеет большой флагман, флагман который обладает огромными орудиями. Но это что-то тоже, наверное, весьма из ряда фантастики, из области. Потому что ему надо иначе иметь огромные деньжаты, обладать армией, во-первых, во-вторых, и флотом. Да, надо бы еще и деньги какие-то хотя бы иметь. Наверное, пошлю я одного своего исин -Си к вражескому замку, но ну, сейчас пока еще пускай сидит. Я, я хочу просто увидеть, какие у него войска, но так как он их пересылает до сих пор откуда-то, пока но что, значит, везти и осматривать, ну, можно подождать, в общем-то. Давайте пошлем нашего агента, кстати, на... Ди... на... Синсингу и попробуем его убить. Или давать военачальника, наверное, зарубим. Но тогда много денег отдать придется. Давай тогда диверсию. So, Диверсия удалась, отлично. У него уровень вполне уже достойный. Третий. И он раскачивается постепенно. Мы сломали экономическое здание. Хорошее достижение. Но не сказать, конечно, что блестяще. Но все равно будет нам как раз кстати. Ну что... Товарное хозяйство везде строится, то, что я начинал. Ну, в принципе, одно здание осталось. И тут у нас кустарная промышленность. Нанимать будем ополченцев, да, тогда. Или вот отсюда выведем потом линейную пехоту, где-нибудь соединимся уже на границе с врагом. Блин, ну вот не знаю, даже как поступить, да, в этом случае. Давайте, наверное, пока подождем. Подождем, увидим. Ладно, пропускаем ход. Или нет, подождите. А, ну да, корабль не может дальше двигаться. Пускай он движется, кстати, по побережью пока что Японии. Мне надо найти некоторые новые дома, которые либо хорошо относятся к императору, либо просто которые согласятся на торговлю бесплатную. Это для меня сейчас решающий фактор. Мне бы это очень было бы полезным. Так, за... знания получены. Хорошо. Мы имеем еще дополнительные дипломатические отношения. Кстати, мы с Фукуэ теперь в более-менее нейтральных отношениях, но он все равно не соглашается. Он даже теперь про просит только больше платеж. Вот же жмот. Не хочет никак он на торговлю халявную. Ах, соглашаться. Ну ладно, тогда ищем другие дома, находим новый дом под названием Цувана. Но он тоже к нам хреново относится. И, опять-таки, он согласен даже, причем, еще и за больше платеж. Ну, ё-моё. Тогда, наверное, давайте, знаете, как поступлю я. Пошлю только одну канонерку в обследование. Так как она все равно, ну, не сильно большой мощи имеет. И в битве, ну, не будет иметь решающего характера. Сейчас я еще построю какой-нибудь корвет. Корветка Каэтен, наверное. У него сколько пушек-то выходит? 14 орудий у него. Есть еще... Канрин Мару. По цене у них, в принципе, не такой уж высокий разброс. Но при этом Кайден будет полезнее. Можно еще вообще Касугу возвести. но блин, Касуге 3 хода надо ожидать. Я не хочу 3 хода. Я уже, наверное, даже через два хода на него нападу. Просто знаете, в чем загвоздка? А, вот этот пролив, если я смогу закрыть своим флотом, в таком случае Ивакуни не сможет переслать армию. Выходит, что его армия, которая находится в Будзене и Цукусии, Будет в, такой, в таком виде более-менее изоляции. Так что я смогу их а, разбить, пока у них нет больших подкреплений. Хотя бы вот этой даже армии я вообще спокойно смогу пройтись и атаковать. Тем более, что вот-вот уже начнется зима, и захват вот этих двух точек для меня желательный, очень желательный. Там уже будет глобальная война. Давайте посмотрим, кто друзья у Ивакуни. У него, друзья, есть еще Цувана, но Цувана, соответственно, это еще две провинции, воюющие против меня. Уже будет очень больновато воевать на, на такую большую араву э, противников. Хоть как бы казалось бы, их всего шесть провинций, если вместе соединить, но у каждого противника уже по стаку есть войска. Наверняка у Цувана где-то здесь сидят стак ополченцев и копейщиков. Ополченцев с ружьями и ополченцев с копьями. Угу. так вот я хочу поступить. Ну, в принципе, у меня тут уже будет сейчас 5 отрядов линейной линии пехоты. Можно еще один ход будет, в принципе, отнаниматься и напасть. Сколько у меня доход? Уже 3000, кстати. Хм. Интересно, почему только больше он становится? А ну-ка, давайте еще раз предложим этому, как его, Фукуэ. Торговлю, при этом Надеюсь, я ему дам. мне право про разумеется. Нам... А, а, а, подождите, чего я вообще финалит? творю? Да, слушайте, я совсем забываю. А, ну нет, не получится. Да, я же сейчас вот здесь нахожусь. А граница с Херадо проходит в провинции Вакуни. Так что не получится нам провести вновь э, махинацию с разводом на бабло. Так что с Фукуа торговлю придется сделать как-то за плату, которая полезна. будет регулярно. Так что вы хотите нам сообщить? Нет, не хочу на самом деле регулярно платить. Ну блин, у меня денег просто нету. Давай тогда, может быть, 50, и тебе буду платить регулярно 5 ходов. Окей. Нет, не согласен на это он. И давай, может быть, 70. Или просто дождемся, пока моя канонерка исследует берег, да? Не буду я херню заниматься такой. Ладно, пропускаю, наверное, ход. А, кстати, да-да-да-да, агента надо обратно прислать. Пускай он наблюдает за набором войск. Отлично, он доходит за один ход вообще прекрасно. Ну и все, пропускает теперь. Все равно, все равно все понятно с Ивакуни. Он сейчас будет нанимать, нанимать. У него будет постепенно расти войска. Ну вот он сейчас, правда, войска перешлет, наверное, да? Ай-яй-яй, по-моему, переслал. Хотя что-то непонятно там. А, ну, наверное, темно, потому что еще как бы не доплыли корабли. Но наверняка он переслал, теперь их там еще больше, там уже целый стак будет. Но нет, нет никого. Замаскироваться он в принципе не мог. Я просто не увидел из-за того, что так очень быстро все происходило, куда он делся. Так, находим новый дом, причем наверняка уже императорский, да? Мацуэ. У Мацуэ в принципе даже противников особо нету на границе, так что... Да емае, ты что смеешься что ли? Серьезно, Мацуэ? Что это за безобразие? Ты хочешь меня ободрать, как твои друзья враги для меня Надеюсь, о мой бог торговля между нами несомненно будет взаимовыгодной конечно особенно для тебя засранец раз уж ты еще деньги с меня возьмешь так на 400 он согласен давай может быть на 300 еще меньше нет на 300 этот жмот уже не хочет не ну конечно наверняка вы подумаете что я жмот раз уж я за каких-то копеек пытаюсь выиграть но знаете эти копейки имеют все-таки значимое решение для меня, когда у меня деньги прям, ну, реально небольшие. Не, доход у меня стабильный, в принципе, уже сейчас даже 3 500 почти. Но этот доход такой, весьма непостоянный. Если сейчас что-то произойдет, я просто этот доход потеряю буквально за один ход. Так, ну что, будем еще ожидать один ход, да. Потом я выйду из замка. И флот уже как раз почти наймется. Так. -с. А в цукуси я не знаю, буду ли я нападать. Потому что если захочу будзе на огромной вот этой армии, то цукуси можно будет, в принципе, со всех со сторон э -э, окружить и атаковать. Но, правда, вот здесь есть такой момент конечно же, херада. Сейчас у меня с херада стоит. А, ну, кстати, я могу же его призвать или не призвать к войне. Да, да, да, по-моему, такая же функция есть. Что-то я туплю. Вот-вот, кстати, появятся еще и дипломатические отношения Я могу построить, в принципе, торговый порт Причем мне по-любому нужно будет выстроить для того, чтобы вызвать иностранцев Но иностранцы в ближайшие два хода, после того, как я изучу, технологию не появится. Я почти в этом уверен Так что беспокоиться не стоит Так, в других провинциях все пока спокойно Да, везде спокойно, все нормально Так что ждем Еще один ход ждем Сейчас еще будет две линейные пехоты, и можно будет нападать. Сага, я смотрю, что-то мутит. Наверное, хочет атаковать еще какие-то острова. О, кстати, Ивакуни выводит свои войска. Хо -хо -хо. Давай, Ивакуни, пожалуйста, выводи свои войска. Шли их куда-нибудь подальше от меня. Мне не хочется с ними сталкиваться. Я только буду этому рад, в общем-то. Так, шлем давайте-ка корабль на соединение. Теперь у нас будет флот из двух кораблей, более-менее мощных, Кайтенов. И можно было бы исследовать, что у него теперь в Цукусе. Наверное, пусто, да? Ну, наполовину хотя бы замок пуст. Вау. Все-таки у него, похоже, что в втихаря армия прошла и где-то вот здесь зашкирилась, пока я вот все это мутил. Как видим, у него теперь там полный так, Хоть и полнейших бомжей, в основном стрелков... Но, блин, знаете ли, эти бомжи будут довольно большой проблемой, когда я буду сидеть в Будзене. Он может даже не нападать, а просто сидеть, меня осаждать вполне, потому что я с этой армией справиться в прямом бою не смогу. Не, ну смогу, наверное, но знаете, что-то я свой скилл все-таки подрастерял, и сейчас уже я могу даже и потерять много войск. Просто впустую слить. Так, в бунга, кстати, у нас теперь будет, конечно, бунт, но нет, мы можем бунт нейтрализовать, через ход его даже и не будет. Давайте наймем тогда ополченцев с копьями, один отряд, и все. Да, просто, знаете, еще хочу торговый порт, так как он нам даст возможность, как я и говорил, вас нанимать, ой, построить в будущем торговый квартал иностранцев каких-либо. И в будущем уже построить корабли и на, нанять пехоту. Той страны, которую мы вызовем. Армей в Фига пускай ждет. Да, я ее выходить просто боюсь. Так что пускай они ожидают. Ну и в принципе, наверное, все. А, подождите, Фукаяму мы нашли еще. Ну, Фукаяма не хочет торговать. Да что за хрень-то, ребят? Вы реально императорские дома или нет? Или вы меня обманываете? О, наконец-то кто соглашается. Подожди, сколько ты мне дашь за свою торговлю? 180. Ну, конечно, он даст меньше всего, потому что это традиция тоталвара Сёгуна. То есть есть вроде возможность торговать, но при этом за эту торговлю вы получите копейки. Давайте проплывем еще дальше. Я сейчас найду другие дома. Попробую с ними поторговать. Так, 219. Это еще более интересное предложение, но опять-таки он не соглашается. Ладно, тогда Мацуя, давай, ладно, ладно, соглашаюсь я. Все, у нас больше нету торговых портов, поэтому мы не сможем вести более с кем-либо торговлю. Но 3000 вполне себе достаточный доход, так что я согласен на подобное. Пропускаем просто ход и давайте смотрим, что, повед... что сделает и Вакуни. Пойдет ли он в атаку, ой, пойдет ли он точнее войсками свои подальше, или он сейчас просто зайдет в замок и будет сидеть ждать. О, он, кстати, похож, что вывел все-таки свою армию. Отлично, значит, я смогу захватить Будзен вообще без боя. А далее как буду делать, не знаю. Ладно, что ж, идем в Будзен. Война. Просьбу пом о помощи отклоняю. Цуана вступает в войну, и я захватываю... Я сказал, я захватываю Будзен. Отлично, я его захватываю. Правда, тут такая сейчас хрень получилась, что половина моей армии сидит просто на улице. Блин, это не очень хорошо, потому что наверняка он нападет. Давайте проведем диверсию в таком случае. Диверсия, правда, в здании, а не в армии, блин. Да. Что-то мне не понравилось сильно. Так, теперь у Ивакуни стоит армия. Ой, армия, блин. Ну, и стоит армия, как бы и флот стоит. Я просто думаю, насколько у него мощный флот, хватит ли моего, чтобы разгромить его. Я, наверное, об этом не смогу узнать. Потому что просто навсего у меня нету поблизости никакого агента и никакого маленького другого корабля. Этот корабль я боюсь переслать. Ну, хотя, по идее, я смогу все равно отступить, да? Да и зачем, в принципе, это делать? У меня флот достаточно, чтобы его так даже атаковать. Но он отступит по-любому. Смотрите. Да, он отступает, скотина такая. Ну тогда возвращаемся одной лодкой, а второй лодкой становимся у порта, потому что я не хочу, чтобы он его атаковал и таким образом смог мне моё перекрыть торговлю. Так, кстати, мы можем увидеть, что у него там за корабль? У него точно такой же, как у меня. А, так, так, так, ну значит, скорее всего будет даже морская битва в следующей серии. А почему в следующей серии? Потому что уже мы сыграли так много. Пожалуй, стоит заканчивать на этом. Ну что, надеюсь вам понравилась данная серия, не забывайте ставить лайк и подписываться на мой канал, всем пока, удачи!